И всем привет мои дорогие друзья. Я сегодня хотела бы вам показать мод на орудь, оружие Крайз 2, которое реально стреляет. Вот только я не понимал вот эти вот, о, вот эти вот оружия, они просто, знаете, он вот как бы для прицела, для такого всего, для, ну, для развлекаться. Так, это что? Это у нас может стрелять? Нет, это не может. Так. Вот я пока что нашел только одну, которая может стрелять. Это единственное, мне кажется. А нет, вот. Вау, еще бомба есть, класс суха. Что это такое? А, и иди, иди вон. Так, вот это что такое? Он стреляет, нет. Он не стреляет. Так, у нас стреляет, по-моему, только вот это вот ХМГ. А сейчас попробую посмотреть, еще может что-то есть. Не это не стреляет. Вот это вот оружие реально стреляет. Вот он, видите? Как из Все стреляет, все нормально, все рушит. В общем, как всегда. Давай, Вот так вот. Я сейчас ищу. Вот, может это, это, это, это и вот это. Посмотрим. Бьют, бьют. Так, так. Ну блин, что ж не попадается то не одна. ай -яй, яй я убрал ту. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. А вот она, собственно говоря. Эти стреляют, интересно. Хотя нет. Это не стреляет. Это тоже. И это. И тем более это. Вот по мне, у меня такое чувство, что только вот это вот стреляет. Единственное. Ну ладно, сейчас счет вот это посмотрим. И нет, она не стреляет. Очень, кстати, жалко что не все стреляют <смех> ну как не все точнее что, что одна только стр... а, нет вот а нет и просто модификация Дэм. да все-таки жалко что не все стреляют бля вообще отлично, не только вот этого стреляла но она хотя наверное маленькая блин тут вот так вообще скачивать мод бегать вот так вот так вот так вот за геймом домного, бейте крошите все, Короче, что хотите то и делайте. Вот так вот ходьшотиком нам ух больше не нужен, у нас есть оружие тум тум Кто еще кого убить? Тум, ай, тум тум. Ну, нам пора обращаться. С вами был Скайззакид. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под это видео. Кто любит Crysis, кто в него играл. Если вам понравился, мод, то ставьте лайки, комментируйте, советуйте. Ну, а нам пора прощаться. Всем удачи, всем. Так, тру. Пока.